Приветствую! Я впервые принимала участие в подобных мероприятиях. Мною двигало желание изменить мою жизнь, выйти из зоны комфорта. Я поставила первоначальную цель – выход на работу по новой специальности. Про марафон я узнала от своей подруги, она предложила мне участие. Изначально это был интерес, но марафон каждый день предлагал новые интересные задания, в ходе выполнения которых я переосмысляла многие вещи – Полученные опыты, знания дали мне возможность по-новому посмотреть на жизнь, переоценить свои силы, появились новые мечты, у меня появилось видение моей миссии, моей глобальной цели. Другие вещи происходили не только вследствие осмысления и работы. Удачно складывались обстоятельства, появлялись нужные люди, осуществлялись мечты. Больше всего мне запомнилось пребывание в среде единомышленников, в очень дружественной и поддерживающей атмосфере. Думаю, участие в марафоне будет полезно людям, готовым к работе над собой. Они точно найдут здесь ответы на все свои вопросы. Желаю всем успехов! Oh,